Не скрывался. Правосторонний. Влевое ощущения у меня в основном сделать в плечи. Да, в правом у Мне все время вниз тянет, приподнять. Угу. Как... Руки и ноги не угу. имеют. Когда лежите, лежите просто на кровать, с гаджетом? Да. Угу. Пальцы не имеете или полностью? Полностью руки. Часто, через сколько происходит? Легла, начала смотреть. Через сколько? Минут через 105. Скорелся есть, понятно. В грудной отделе получается. Между лопатками есть грибы ощущения? А шея? Шея тоже не была. Главная боль? главная у боль была часто. Главная боль в какой части была? Вот здесь вот, в листках. Угу. Поясница, я тоже надавила. Я сильно рад, что у меня плечи и руки ноги не имеют вода. Боли когда появились Боль а, Боли у меня появились вот после рождения второго ребенка. Тяжелый род? Да нет, не тяжелый. У меня просто дети плаксивы были. И вот то, что я постоянно их качала вот на большом мяче. Ну вот младший поторой во был, потому что ну, так, mm -hmm. родился обвитая поповина, и у него недостатки с породы было. Разительного маленький? Да, mm -hmm. но ну, okay. вот, только вот узнала недавно, что у него еще и крыша есть, когда она может исходить. Грыжа да, на самом деле не такая страшная вещь, скажу, потому что грыжа mm -hmm. не является причиной, чисто. Сказал космос. Страну субъесницы не было. Не болит, вообще не болит. Вот то, что только на киноке мне не имеет все. Mm -hmm. Я сама удивилась, когда знала. Если к вам не записался, ну это. просто она не зажала. Она у вас, видимо, она, она гаржа есть. Но это вот понятно, что тяжело. Может, с коляской ребенка подняли, может, еще что-то. У меня ребенок ну, старший был, но тут есть большой уровень. Сколько больше? Он восемь месяцев он у меня почти тринадцать килограмм. Ну, как-то поднялась, тяжеловато. Я его таскал всегда на руках, он вообще не лежал, ну, не сидел. Он, он, был, всегда на руках качал. Uh -huh. Так, давайте пробежимся по углевым точкам. тогда соответственно, сейчас я нажимаю здесь, болезнь. Угу. Uh -huh. uh -huh. По десятибальной шкале на сколько? Ну, где-то четыре, да. Вот. Пали? Сколько? по десятибальной? где-то восемь, наверное. Mm -hmm, да, он ага. Значит, смещение сильное здесь у вас. Здесь? Здесь нет. Здесь? Чуть-чуть прям. -чуть. Здесь? Тоже чуть-чуть. Наслабило? -чуть. Наслабило. Здесь? Болит. Сколько? Чуть-чуть прям. Два, три. Три. Здесь? Чуть-чуть. Здесь? Нет. Здесь? Чуть-чуть. Здесь Чуть-чуть сколько? Где-то 4. 10? Нет. Выдох. Молодчина. <свист> Вдох. Выдох. Вдох. <свист> Я была у вас здесь у костоправа в том году. Где? О, на да, улице вот, Суворово. В одном городе? Ну да, вот здесь. <клёх> да, даже здесь но... Решат. А, Решат? Да, вот у него было. помог? Нет. А сколько раз в меня два раза, наверное. Два через неделю. Здесь неделя Два, два, два раза раз, раз, конечно, Здесь, здесь и вина вообще отсутствует мышцы. Здесь мы общей вот здесь. только страшно, не пытаемся. Выдох. О, оно все у нас само столетит. Сейчас уже не тянешь плеча. Mm -hmm. Угу. Уже сняли. Да? Это болезнь, знаю, моя дорогая. Это болезнь, я знаю. Вдох. Выдох. Робную отдел очень сильно смещен. Поэтому тут как бы не шуточки. Здесь, дни, <свист> здесь болит, да, подышим, <свист> дышим. Дышим. дышим. Болевой синдром, да, подышим. Так, поехали. У нас здесь сильно болело, чуть-чуть я исправил, но не сильно. Угу. Сейчас. Не болит. Не болит? Да. Угу. Отлично. Было сколько, 5-6? Да, болел. Пожимай. Сейчас здесь. Не болит. А? Нет, не болит. Отлично. Поехали. <свист> бля. Ну, какие маленькие страницы. Здесь? Нет, не болит, щекотно просто. Щекотно даже стало еще всех. Было пять. Здесь? Не болит. Также было пять. Здесь было больше. Сейчас. Болит. Не болит. А? болит. Свини жму? Тоже нет. Отлично. Здесь? Тоже нет. Здесь? Нет. Здесь? Нет. Здесь? Нет. Здесь? Нет. Здесь. нет. Прекрасно. Вот Да, это больно, я знаю. Чуть-чуть осталось, не напрягайте. Всё, как? Вечер? Хорошо. Сейчас ничего не чувствую, уже все. Ну, как бы, это, лимит жизни человека, на самом деле, 160 лет, да? То есть, и вот, академик Павлов исследование делал, да, рецепт простой. Два. Если, первый поменьше кушать, второй да. поменьше держать. Вот. Ну, короче, если люди начнут жить по Суне, то, в принципе, все пойдет правильно. Mm -hmm. Потому что, если в Суне взять, да, ну, как кушать мы должны? как Пророк наш говорил, на полу... Треть еды, треть воды, третий. треть воздуха. А теперь, как понять, сколько это объем? Сожмите свой корм. Вот такого размера ваш желудок. Mm -hmm. А теперь вспоминайте ваш тарелку. То есть, по сути дела, это пиала. Один прием пищи — это пиаловый Ну, никакой нас. Уже разговаривали. В Дагестане азербайджанцы были, врачи, они говорят, я не пойму смысл рамадана, что ты не ешь, а потом уже ралишься вечером говорит весь смысл, что все делают неправильно, да. абсолютно все объедаются, этого делать нельзя. нет, не треть, вами, нет, если ты Третье, третье, чем нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, третье нет, третье нет, третье, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет,